Было изготовлено приспособление для выполнения шар в шаре на базе токарного станка Т-65. Для этого на шпинделе устанавливалась такая вот оправка с устройством зажима. В обеих деталях были выполнены сферические поверхности, чтобы закреплять шар. На суппорт устанавливалось вот такое вот приспособление вместо резсодержателя Рукояткой продольной подачи это устройство может двигаться вдоль оси детали. И на этом устройстве расположено поворотное устройство с приводом вот от этой ручки. Когда мы вращаем эту ручку, значит это устройство поворачивается относительно вот этой вот оси. На этом устройстве последовательно закрепляются вот эти вот 9 рассодержателей, начиная с самого маленького визечка для выполнения первой канавки внутренней и кончая с самого большого резца для выполнения последней канавки. Эти вот держатели устанавливаются на поворотную часть и, значит, при вращении этой рукоятки резец совершает движение по радиусу. Предварительно в шаре сверлится отверстие и получается ступенчатое отверстие начиная с самого маленького и кончая с самого большого отверстия ступенчатой. После этого резец заводится внутрь. И вот это вот движение происходит до тех пор, заводится таким образом, чтобы центр вращения шара совпадал с центром вращения резца. То есть если смотреть сверху, чтобы они были на одной оси. То есть они расположены на одной вертикальной оси. То есть заводится вот так вот внутрь. И имеется для этого упор. Регулируемый упор. Чтобы не по лимбу, а по слепую можно было ставить на упор. То есть при установке суппорта верхней части на упор, Получается, центр вращения резца совпадает с центром вращения шара. С центром даже самого шара, если смотреть сверху, то есть на одной вертикальной оси. И при вращении, значит, как бы окатывает резец, ходит по сфере, по радиусу. Имеется также упор регулируемый, чтобы не ловить каждый раз углы, а вот этот упор упирается в штифтик. То есть, вращение ограничено упором. Вот затем после выполнения канавки он возвращается в исходное положение и резец выводится из шара. Потом меняется вот, резцедержатель. Ставится следующий резцедержатель. И последовательно выполняются все канавки внутри шара. Предварительно размещенный шарик устанавливается вот в такую топравку и поджимается вот такой вот типа накидной гайки. После того, как шар выставлен, производится последовательное сверление отверстий, предварительно произведя центровку. Начинается сверление сверлом диаметром 2 мм. И последовательно производится сверление сверлом до 16 миллиметров. Самые большие отверстия растачивал разверткой. После того, как были расточены все отверстия, начинается непосредственное выполнение канавок, образующих шары. Для этого вот последовательно устанавливаются резцы, начиная с номера первого. Устанавливается резец и подается вперед. Включается. Резец доводится до упора и начинается постепенное его поворачивание. резец повернулся на необходимый угол. Возвращается в исходное положение и выводится. Резец снимается и ставится резец номер 2. Точно так же резец заводится. и поворачивается Происходит форма образования шара. Резец возвращается в исходное положение. И так повторяется 9 раз. 9 канавок прорезаны и можно будет приступать к выполнению следующей стороны шарика Четыре стороны у шарика выполнены то есть на каждой стороне выполнено по 9 канавок ну остается вот еще выполнить на восьми сторонах и тогда внутри окажется 9 шариков расположенных друг в друге в итоге получается такой вот шар в котором расположены 9 шаров друг в друге по принципу матрешки самый маленький имеет диаметр 6 миллиметров, диаметр шара 39 мм.